Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала, с вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на ноябрь для представителей знака Весы. Вашим управителем является Венера, которая до 22 ноября в вашем знаке у себя дома приносит вам много благоприятных возможностей и приятных моментов весы знак социальных взаимоотношений для представителей этого знака зодиака большое значение имеют общение и обмен идеями вы стараетесь принимать решения, руководствуясь идеями рациональности и баланса цените умных собеседников и любите сами инициировать обсуждения у людей рожденных под знаком весы Часто обостренное чувство справедливости, стремление быть честным, справедливым, никого не обидеть. Весы эстеты хотят быть утонченными, стремятся к идеалу совершенства, красоты и гармонии. Несколько оторванные от реальности в своих суждениях. Предпочтения дают тем темам и идеям, где чувствуют гармонию, красоту, баланс. Для большое значение имеет созерцание и наблюдение красоты вокруг до 22 ноября у вас все получается личное обаяние физическая привлекательность или оба этих свойства находятся в центре внимания окружающие находят вас более привлекательными и обаятельными и может быть даже больше чем вы сами себя ощущаете без особых усилий в этот период вы будете окружены красотой. Вероятно, вам предстоит поддерживать связь с красивыми людьми. В сфере вашего внимания окажется много новых красивых вещей, предметов роскоши. Партнеры и другие союзники пожелают оказать вам поддержку, а вы, в свою очередь, сможете внести свой вклад в совместное предприятие. В это время романтика станет неотъемлемой частью вашей жизни. Негативным аспектом этого периода относится чрезмерная снеходительность к своим слабостям и усиленная погоня за удовольствиями. В нынешних обстоятельствах вы вправе гордиться своим внешним видом, но не опускайтесь до эгоистичного чистолюбия или зацикленности на личных проблемах. Это удачный период для демонстрации целостности и твердых принципов поскольку эти качества непременно будут заметны окружающим. У вас есть возможность реализовать свои этические и эстетические взгляды в реальной жизни, воплотить принципы гармонии и красоты в окружающем вас пространстве. Яркое художественное восприятие происходящего способствует очень эффективному творческому периоду. Вы приобретаете шарм, обаяние, становитесь даже внешне более привлекательными. Старайтесь щедро делиться с людьми своей любовью, нести в мир добро. Чувственная сторона жизни становится более заметной. Вы стремитесь решить свои любовные проблемы, доставить себе как можно больше радости и удовольствий, даже за счет других. И вам это удается. Вас влечет к самому яркому, блистательному, первоклассному. Если вы влюбляетесь, то вам без труда удается привлечь внимание желанного партнера. После 21 ноября ситуация осложняется. Ваш Управитель Венера переходит в знак своего изгнания. Скорпион. Этот транзит предупреждает вас, что связи с криминальными элементами, ведение тайной деятельности, злоупотребление удовольствиями, азартными играми и средствами, меняющими сознание, может быть опасным. В третьей декаде ноября вам необходимо соблюдать предельно возможную честность. Хотя в этот период вы будете склонны отказываться от решения насущных проблем, избегать личной ответственности и выполнения своих обязанностей. Состояние нервозности, вызванное многими причинами, может вообще выбить вас из колеи. Лучше избегать любых поездок. Они могут привести не только к разочарованиям, но и привести к прямой опасности. Неблагоприятный для здоровья период после 21 ноября. Возможно возникновение болезней со скрытым течением, неясными симптомами то есть тех которые трудно диагностируются результаты анализов могут искажать истинную картину особенно за несколько дней до лунного затмения 30 ноября из-за нарушений водного обмена в организме ухудшается состояние больных почечными заболеваниями гипертонической болезнью сахарным диабетом вообще тем людям у которых проблемы с щитовидной. Железой в ноябре будет непросто. Следует соблюдать осторожность в отношении лекарств, алкоголя, агрессивных средств. А также старайтесь поменьше бывать на открытых и закрытых водных пространствах. Следует соблюдать осторожность в общении с незнакомыми людьми. Беременные должны внимательно отнестись к объему потребляемых жидкостей. Движение вашего правителя Венеры по знаку Скорпиона дает сильную склонность к неврозам. Вы ощущаете хаос мыслей и чувств. Склонны обманывать партнера, супруга, домашних, детей. А также не удивляйтесь, если в эти дни романтические отношения, несмотря на кажущуюся гармонию, в дальнейшем принесут разочарование. Возможно возникновение тайной страсти и обмана в личных отношениях. Ваше общение с детьми может вызвать проблемы. В эти дни возможно вынужденная или связанное с разочарованием разлука, разрыв отношений, мысли о разводе. Это период борьбы с представителями противоположного пола. Страсти выплывают на поверхность. Самый невинный флирт или жест способен спровоцировать агрессивную реакцию, сумасшедшую ревность. Беспокойная и агрессивная энергия, сопутствующая этому периоду, является непреодолимой силой, порождающей хаос в личных и деловых взаимоотношениях с представителями противоположного пола. Возможно угроза разлада или разрыв с партнером. Это неблагоприятное время для хирургических операций, особенно в области косметической хирургии. Перегруз при попытках улучшить физическую форму может иметь серьезные последствия. В деловой сфере все движутся в противоположных направлениях, даже не помышляя о сотрудничестве или компромиссе. Работой и другими физическими действиями лучше всего заниматься в одиночку. В этот период вы обращаете внимание на несовершенство окружающего мира. Вас беспокоит отсутствие комфорта, теплоты во взаимоотношениях с людьми. Разговоры, письма, телефонные звонки, полученная информация часто расстраивают вас, из-за чего занижается ваша самооценка. Любовные дела запутываются, возможно потеря денег, покупка ненужных вещей. Если вы сможете отключиться от любовных драм и направите свое внимание в деловую сферу, то у вас получится произвести необходимые трансформации в вашем окружении. Вполне возможно выгодная купля-продажа. Добрый совет или материальная помощь от близкого человека, старшего родственника значительно поможет вам решить личные проблемы или проблемы во взаимоотношениях с вашими руководителями, начальниками, деловыми партнерами. Если постараться, вы сумеете очаровать словами, направить интересы и умственную деятельность на материальную сферу, на извлечение определенной выгоды. Для творческих личностей третья декада месяца принесет возможности для воплощения творческих замыслов, для гармоничного самовыражения. Ваши мысли облекаются в совершенную форму. Происходит материализация замыслов. Информация становится востребованной. Вы сможете трансформировать неудовлетворяющую вас ситуацию с помощью слова и приобщения к красоте.